Здравствуйте, я Наталья Некрасова, завтра школы машинного вязания и начинаем сегодня вязать перчатки. Начинаем с составления схемы и расчета. Для этого нам нужна будет лист бумаги, петельная проба обязательно, калькулятор, метровая лента и линейка. Я беру руку и обвожу ее на лист бумаги. Мне нужно будет горизонтали Для того, чтобы не промерять руку каждый раз, я ее просто... Нарисовала. Старайтесь положить руку так, чтобы она шла ровно по э, длине бумаги, для того чтобы лист, по листу, чтобы мы могли провести вот эти горизонтальные линии. Так что мне нужно, отмечаю основные горизонтали, которые будут у меня принимать вортное участие в расчете. Запястье, где начинается большой палец. Точка начала большого пальца. Точка начала мизинца. Видите, у меня. У многих такая особенность, пальцы начинаются на разной высоте. Если мы все пальцы будем делать по мизинцу, значит здесь мне будет не хватать пальца. Если я буду делать пальцы по остальным меркам, то значит у меня мизинец будет висеть в воздухе. В общем, каждый палец должен находиться на своем месте. Это индивидуальная перчатка, поэтому если у вас каждый палец начинается со своего места, значит делаем те горизонтали каждой точки у меня видите точки вот мизинец одна остальные точки совпадают две по линии длину пальца сейчас промерим мне нужно нужен объем руки объем руки буду делать не по обведенной контуру а по факту В самом широком месте ладони замеряю 19 сантиметров ну, да я не буду делать очень тугую перчатку 19 она свободная Значит, пишем 19 и дальше промеряем все длины могу сразу пока метровая лента промерить каждый палец потому что большой палец у нас будет размер исходить из общего количества петель там берется одна треть а вот каждый палец верхней части будет измеряться индивидуально есть формула добавить 2 петли добавить 3 петли но это не, факти... не является оптимальным, потому что у нас разная пряжа. И две петли на одной пряже совсем не то же самое, что две петли на другой пряжи. Поэтому беру метровую ленту и просто измеряю свои пальцы. Указательный. 6 сантиметров. Так, следующий. Тоже, наверное, 6. 6. Ну, да, пальцы по 6 сантиметров. Ну, мизинец это ширина пальцев в сантиметрах это важно для того, чтобы пальцы сидели хорошо, не были перетянуты и не были слишком широкими длина каждого пальца определяется фактически беру линейку, прикладываю ее к руке и смотрю на большой палец мне нужно 6 сантиметров так, это ширина, Есть длина 6 длина указательного 7 среднего 7,5 пусть будет 7 с половиной 7 с половиной и мизинца 5 дальше будем берем петельную пробу и смотрим сколько у нас всего петель и Рядов. Итак, петельная проба. Я ее сделала по всем правилам. Для перчатки 40, на 40, 40 петель на 40 рядов этого достаточно, потому что чем больше у нас расчетный образец, тем более точная петельная проба. С дорожками, потому что вот эти загибающиеся крайние петли, они могут быть критичны. Итак, 40 петель это по серединке измеряем. 16 с половиной сантиметров и 40 рядов посередине измеряем точно так же 10 10 10 сантиметров и того 4 ряда и 40 делим на 16 половиной 42 петли на 10 плотности сделали отметочку и теперь делаем расчет 19 сантиметров это ширина ладони общая ширина по количеству петель 19 умножаем на 242 получается 46 петель потом будем все делить 5 умножить на 242 12 петель 6 умножить на 242 14 с половиной ну, пусть будет 15 петель 15 петель и 15 петель по длине какой вы хотите длины вашу перчатку она может быть и до локтя она может быть и короткая я не буду вязать очень длинную провяжем ну, 5 сантиметров 4 4 сантиметра до 10 вот, 4 и 10 вот 5 сантиметров от начала так и того 9 9 сантиметров от начала до э, перчатки до большого пальца 9 умножить на 4 36 до точки 36 рядов после этого мы начнем вязать большой палец 6 умножить на 4 24 и по количеству рядов 5 умножить на 4 это 20 7 с половиной умножить на 4 30 30 рядов 7 4 28 рядов собственно вот он наш расчет все остальное можно выполнять прямо по прямо на машине, потому что Делить части на пальце мы будем, исходя из уже имеющихся петель, мы будем все это делить прямо на машинке. Палец. Мы точно так же будем наше все полотно делить прямо, прямо по ходу работы. Поэтому выбирайте узор. Так, а, еще не досчитала, простите, конечно. Я же не посчитала, еще количество рядов. От основания большого пальца до начала мизинца. 4,5 сантиметра. 6 дайте 18 рядов, вот это и от начала мизинца до следующих пальцев 1 сантиметр 4 ряда. Вот это расстояние. Все, теперь точно все, точно все просчитали. Берете любой узор, хотите делайте резинку, хотите делайте планку, вот как. Что, что можете, какая у вас задумка и что позволяет вам машина такое основание делать. Резиночка будет очень красиво. Можете сделать небольшую резинку и дальше вывязывать узор, как вы считаете нужным. Задача: от начала до большого пальца провязать полотно. Останавливаемся в точке большого пальца. То есть берете 46 петель и провязываете полотно. вот Делаете планку либо резинку и провязываете до начала большого пальца, вот до этой точки. У меня 36 рядов на 46 петлях. Набрали, провязали и после этого мы с вами будем увязывать большой палец. вязали до начала большого пальца до этой точки я ведь использую возможности машины, провязываю жаккардом снежинку убираю нить отключаю вязание узоров и ставлю в переднее положение часть гол как считаем какую часть игла мы будем ставить вперед то есть отключили все узоры сейчас будем увязывать палец сам по себе то есть если вы узорами провязываете всю перчатку Пальцы можете провязывать просто, одиночным, как бы, просто цветом. Если вы провязываете узором всю перчатку, вот затканная вас и перчатка, пальцы можете вязать без узора. Отключили вязание узоров перфокарту, отключили компьютер. Убрали дополнительные нити и тем цветом, которым мы будем вывязывать палец, это может быть другой цвет, это может быть голубой цвет, это может быть вообще совершенно другой цвет, может вы будете все пальцы разноцветными провязывать, я не знаю. Берете ту нить, которую вы будете провязывать палец. И у нас 46 петель. Делим 46 петель на 3 части. Все петли делим на 3 части. У меня получается по 15 три, 15 хвостиком я округляю до 16 то есть округляю до четного числа в большую сторону 16 еще раз до четного числа в большую сторону все У меня и 16 петель раз два три 4 5 шесть семь восемь девять десять один 12 на 14 15 16 это одна треть ставлю все идут две трети в переднее положение сразу и половину от этих 16 тоже. То есть 8 игл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть, еще раз, все полотно поделили на 3 части. 2 трети сразу вперед. И половину от 1 трети тоже вперед. У меня на иглах 8 петель. Мне нужно добрать столько же. Вот сколько я поставила вперед, столько же добираю. Почему говорю четное? Потому что вот этими петлями будем пользоваться. Мы их наденем на вот эти иголки. Мне нужна будет одинаковая такая конструкция, которая сюда загнется. Поэтому сейчас набросываю нить, добираю 8 петель. Кстати, можете взять отдельную нить и потом продолжить вязание вот этой же. Если вы остановились, провязывая с другой стороны, можете довязать ряд, плюс-минус ряд рукавички рукавичке ничего не, не изменит. Но у вас не будет вот этого хвоста. С другой стороны, вы можете этот ряд провязать вот сейчас, после того, как мы доберем петли. Итак, делаю добор, петель, на набросываю нить. Для этого ставлю все вперед. Я помню, что у меня 8 игл. Любая бросовая нить, которая, в принципе, мы ее сейчас же и оторвем после провязывания большого пальца, поэтому надолго мы ее не будем тут использовать. 7, 8 не нам нужна буквально вот на чтобы начать вязание. Все больше и не нужна. беру броску э, катушечную, катушечную обязательно, потому что. Иначе мне придется рвать. Бросовую, а это уже совсем не интересно. Провязываю один ряд катушкой. И же нить, если она с данной стороны находится, тихонечко провязать ряд. старая из петли делать того же размера, который соответствует плотности на машинке. Итак, 16 игл в работе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Это палец. Это палец на стандартную руку. Если у вас особенности какие-то особенности руки, очень широкий палец, там очень как, как эм, очень узкий палец тонкий, можно меньше. если палец очень широкий, можно больше смотрите по э, своей особенности руки. Это средние показатели, которые подходят практически всем. В любом случае сначала попробуйте провязать этот палец, потом если вас э, не устраивает, перевяжите. Любом, ну, попробовать надо. В таком виде, еще раз, если палец не устраивает, перевязывайте его под свой размер. Это традиционный стандартный способ. Частичное вязание включаем. Помню, что у меня 3-4 ряда. У меня стоит метка на компьютере. И провязываю по расчету 24 ряда. прямым полотном Так, включено. И будет вот в переднем положении. Счетчик Делаем оттяжку, ничего не обвивайте, палец сам по себе. вторую углу петлю на соседнюю иглу делаю такую бабку. Убавок много делать остренькие кончики не надо, будут очень безобразно смотреться. Одна убавка ее достаточно на все пальцы. То есть все пальцы делаем по такому методу. Сильнее не стоит. Эти иглы назад провязываем один ряд плотность потуже не забывайте ставлю четверку буквально потому что каждая протяжка мне даст увеличение петли отрезаю нить который мне хватит для того чтобы подшить палец И снимаю на эту же нить все петли палец готов в большом количестве сразу плотность обратно на десятку как было у меня была десятая. 8 игл раз два три 4 5 шесть семь восемь остальные убираем они больше не нужны вот наш палец что мы делаем вот так вот он у нас был связан вот как связался таким образом мы его опускаем вперед лицом к себе и загибаем к вязанию видите перед нами изнанка которая будет продолжаться вместе с основным полотном и 8 петель которые мы с вами добирали надеваем на иголки возвращаем их назад продолжаем вязание большой палец связан возвращаю назад калитку потому что по узору она у меня находится с той стороны возвращаю назад Начало, конечно, рабочую. Убираю частичное вязание, возвращаю назад нить, отделочную. Так, главное, чтобы она не перекликалась с основной, не Натягиваю. 34 ряд все возвращаем в исходное положение продолжаем провязывание узора до начала мизинца то есть мы провязываем 18 рядов останавливаемся в точке начала мизинца вот с этой точки мы с вами начинаем провязывание пальцев мы с вами находимся вот в этой точке вот здесь нам нужно провязывать мизинец есть количество петель 46 46 петель делим на 8 частей ну, на 4 части потому что на 4 пальца на 4 части но делить начинаем от центра вот он центр И мы делим 46 делим на 4. 46 делить на 4 получается 11 с половиной. Само собой, очень редко получается, когда вот все делится прямо вот прямо. Но учитывая, на все пальцы разной ширины, видите, мизинец все остальные пальцы примерно одинаковые мизинец выбивается поэтому всю, вот вот не, все что не стыкуется всю погрешность мы на мизинец отправим так берем по 11 ,5. ладно давайте еще по другому пройдем 46 делим на 2 и делим на 4 получается 5 и 7 потому что делим еще на 2 получается 5 и 7 Петель на каждый палец. Почему? Потому что начиная от центра, мы сначала провязываем на центре мизинец. Вот на этих пальцах. Но вот здесь все остальное убираем. Мне нужно знать, сколько петель не оставить, чтобы убрать все остальные. Поэтому 5 и 7. Беру 5. Мизинец. 5 с одной стороны и 5 с другой от центра. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот на этих пальцах я буду провязывать мизинец. Сколько у меня остается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Восемнадцать делим на три, по шесть петель. Остальные по шесть. Смотрите, все, что маленькое, все, что не хватает, на мизинец. Остальные должны быть более-менее одинаковы. На самом деле мы все равно будем петли добавлять, потому что их надо больше. У меня 10. А по плану, для того, чтобы нормально палец себя чувствовал, мне нужно 12. Поэтому должна добавить по одной петле с каждой стороны. Итак, у меня в центре 10, 5 и 5. То есть все петли делим на 8 частей. И 2 восьмых, то есть 1 четвертую, мы будем провязывать палец. Убираем все остальное, набросываю каждый палец, то есть вот эту нить я оставлю, потому что я продолжу с нее вязание дальше. Оставляю ее, беру другой моток, но предварительно снимаю левую и правую часть полностью на нить. 10 игл у меня остается на машинке. Эти петли я, как только провяжу палец, верну обратно, поэтому... И по очереди снимаю одну часть, потом другую. Три пять, остальные убираем, палец идет с одним швом. В работе в мизинец мы сейчас находимся как бы с тыльной стороны и мне нужно 12 мне нужно брать по одной петле поэтому беру сейчас рабочую нить которую я буду провязывать В принципе, добавить можно тем, что мы растягиваем палец. Но с другой стороны, если я растяну нижнее полотно, вот, добавлю, сделаю внутреннюю прибавку, у меня на месте, где пальцы расходятся, вот здесь будет стяжка. Поэтому, чтобы ее избежать, делаю прибавку петли. Так, И провязать мне нужно будет 20 рядов, ну, вот. прибавка сделана с одной стороны, раз, прибавку тут же со второй стороны, два и проехали вязать 20 рядов. 17. Точно так же снимаю каждую вторую петлю на соседнюю иглу. Один ряд на более другой плотности. Отрезаю нить достаточную для того, чтобы сшить палец. Снимаю. палец на рабочую нить. Меденец готов. Так вот он будет выглядеть. Сейчас убираю гребенку. здесь у нас видите вот большой палец мизинец готовенький и сейчас поскольку у меня есть четыре ряда разницы между мизинцем и остальными пальцами мне нужно довязать эти четыре ряда это значит что я беру иглу за исключением мизинца вот так вот стягиваю как будто бы у меня этого мизинца и нету надеваю от нуля в одну сторону и в другую Видите, не стала делать катушку ну и так видно петли другую сторону. Мизинец убираем внутрь, его как будто бы и нет. Остальные петли, все которые мы снимали, на иглы обратно. деле 4 ряда на всех иголках за исключением мизинца и дальше выполняем ту же самую операцию что с мизинцем второй палец третий палец и четвертый палец можем прямо сейчас вот чтобы не заниматься каждый раз распусканием брусовых нитей Сейчас поделить пальцы на бросовые нити, то есть центральные мы и так оставляем на иголках, а то, что останется пополам и на отдельные бросовые ниточки. Учитывая, что каждый раз нить у меня будет другая, я могу ее просто там отрезать, ну, вязать я вот этот палец могу с этой же нити, там по длине отрежу, Все, оставлю палец будет. вязать от рабочей нити все остальные у нас пойдут сами по себе так мне нужно 15 петель на палец учитывая что да, желательно четное количество и учитывая что какая-то часть полотна мне должна уходить на сшивание делаем 16 петель в реальности день гораздо меньше каждый палец. У меня должен быть 16 петель 16 это идеал. В реальности 38. 38 делим на 6, потому что у меня 3 пальца осталось. 6 и 3. Итак, 6. Это 12 минус 16. По 2 петли будем добавлять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это второй палец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, поделили. Центральные 12 оставляю на иглах. Вот эти делю на разные бросовые. Ну, чтобы потом не делить, потому что мне придется... Одной вязать, потом и другой, чтобы не путаться. Итак. Раз, два, три, четыре. Все. И теперь по одной нормально свою нить. В машине. Можно руками Cheers. сняли все пальцы делаем добор до нужного количества петель и таким образом мы вывязываем каждый палец петель а мне нужно 16 это значит добавляю 13 14 15 16 делаю добор две петли с одной стороны две петли с другой стороны и таким образом мы с вами будем провязывать недостающее количество петель их можно добирать набросовую их можно добить добрать обвив но обвив не так хорош потому что он дает петли и нам эти петли нужно будет сшивать между собой, поэтому лучше добор делать на бросовую нить. Добрала, видите, две петли с одной стороны, две петли с другой стороны. Две петли легко выдергиваются, может даже без катушки. Второй палец 30 рядов. Значит провязываю 30 рядов на всех иглах, которые стоят у меня в работе. Сажаем каждую вторую петлю на углу соседнюю. Регулируем плотность. Один ряд. Оставляем количество нити такое, чтобы хватило на сшивание пальца. петли Два пальца готовы. Вот они. Еще два. Делаем все то же самое. Надеваем вторую партию, третью партию на иглы. Делаем вид, что этого среднего пальца у нас не существует на те же иголки, за исключением двух крайних, которые нам придется добавить, потому что количество игл здесь уже будет одинаково на каждом пальце. Вторая брусовая нить. 6, и загибаем пальцы внутри 6 Делаем добор на двух соседних иглах, доводим количество петель до нужного, необходимого. Провязываем свои 30 рядов, снимаем. И нам остается еще один палец. То есть довязывайте третий палец. Сейчас будем с вами четвертый. Четвертый мы палец будем делать наоборот, швом внутрь, потому что если делать наружу, он пойдет. Но он пойдет к общему шву. То есть шов пойдет и через палец, и через руку. Мы шов уберем внутрь. внутрь. Остается указательный палец. Вот он. Это что у нас получается. И надеваем его не как остальные, а наоборот. Не таким вот образом, а развернув швом в сторону машинки. Не забудьте, что надеваем нанкой к себе. Вот так вот развернули и надели одну часть, вторую часть. Таким образом у нас по боку вот здесь вот шва не будет. И заодно мы можем воспользоваться вот этими двумя петлями, которые у нас уже есть на соседнем пальце. Нам не надо будет делать добор. Здесь у меня получилось на одну петлю больше, значит одну добавлю только. И вторую часть тоже надеваем на Две петли у меня уже есть, они от предыдущего пальца, Есть их и надеваю, одна на иглу, вторая, даже придумать ничего не надо нужно, и убрать эту бросовую, которая болтается и мешается, то же самое делаю с другой стороны. Так, получается все двенадцать восемь восемь раз два три четыре пять шесть семь восемь шестнадцать хотела начать вязание с... где она вот получается так берем Рабочую нити провязываем 28 рядов, потому что указательный пальцы у меня чуть короче. 28. Все по той же программе. одну петлю плотность меняем один раз. отрезаем нить чтобы хватило шить палец снимаем снимаем на толстую нить на иглу либо на петлю ловитель если на петлю уловитель можно начинать с конца противоположного рабочей нити продели нить и хватили ее провели через все петли все перчатка у нас провязана убирайте все бросовые нити и идем сшивать готовые изделия Соединяем детали. Соединять петлю ловителем иглой на машинке. Самый лучший способ соединения перчаток рукавичек это игла, потому что можно соединять в стык. Выбираем иголку. первый палец вот у меня мизинец его и соединим с верхней части затянули как следует задача дойти до краешка не перекосив полотно можно подпарить немножко изделие. можно если вы видите петельный столбик и так за полный петельный столбик потому что Можно растянуть протяжку, если вы будете за протяжку. Так, перешли на другую сторону, чтобы выровнять соединение. потому что нить закончилась, там переехали на другую. И за петельный столбик стежок с одной стороны. Стежок с другой стороны. Стежок с одной стороны. Напротив стежок с другой стороны. Количество петель и рядов у нас каждого пальца двух сторон одинаковые поэтому не ошибетесь. Несколько стежков сделали, затянули, у вас полотно собралось. И таким образом зашиваете всю перчатку. Вторую делаете точно так же, по той же самой схеме, единственное отличие. Справа-лево они вяжутся в зеркальном отражении, поэтому если вы ввязывали по тыльной стороне узор справа, то теперь вы будете узор вывязывать слева, соответственно, палец. И палец меняет свое местоположение. Вот в шване подтянули, и у вас ровная достаточно линия шва. Поглядывайте на край, чтобы не выйти за пределы. Зашивайте вот это отверстие, оно здесь совершенно ни к чему. То есть, когда вы дойдете до краешка, и прихватите отверстие вместе с пальцем. Так вот, можете их соединить между собой. Получается достаточно аккуратно. Швы уходят в бок, С внутренней стороны пальца их и не видно одной стороне. Сошьете пальцы, сошьете боковую часть и, собственно, перчатка у нас готова.